Сирене ветку, символ мая, Зачуть заплаканным окном. Легонько ветерок качает, А ночь придет веретеном. Как хорошо под дождик спится Коту емухи на скамье. А я в халатике из ситься Пройдусь по вымокшей траве. Дождь все царапает по стеклам, а ночь как ароматный чай. Ты крикнешь мне, совсем промокла, а я отвечу, обнимай. И станет мне тепло и сладко в объятиях сильных, нежных рук. Опять мечтаю я, украдкой, Далекий мой сердечный друг.